всем привет вы на канале как заработать в интернете в этом видео я вам хочу предложить новый матричный проект точнее не новый он работает уже 4 месяца в который я зашел на 600 рублей и изучаю данное направление и сейчас мой коллега расскажет более подробно про данный матричный проект и как здесь можно заработать кому такая тема интересна Усаживайтесь поудобнее и приятного всем просмотра. Приветствую дорогие друзья, с вами Сергей Ветров и сегодня хочу рассказать об интересном проекте, проекте матричном, который называется Dream Matrix. Мне его посоветовали мои партнеры, друзья, с которыми я сотрудничаю уже долгое время. Что хочу выделить в данном проекте, то что проект матричный. Да? И обратить внимание, что я уже более трех месяцев не заходил в матрицы, очень много было предложений, я рассматривал. Ну, с десяток, наверное, предложений по матрицам, но принимал решение не заходить, так как мне нравился маркетинг и само движение по данному направлению. Да. Сейчас мне понравилось, и я расскажу вам, почему именно я хотел э, зайти в данный проект, и зашел, э, и работаю, и буду его рекомендовать также моим подписчикам, моим друзьям, партнерам. Смотрите, после, из последних матриц это была ликвид, мы заходили, в которой никто не заработал, я тоже не заработал, там неинтересная матрица, она в течение двух недель и заскамилась. Ну, как перестало движение, соответственно, закрылась. Также был из последних, это Trinity, в Trinity я заработал, но не ту сумму, которую хотелось бы, конечно. Да, и в принципе, туда мало кто заходил, была там своя команда и немножко заработали, но... Она также больше месяца не проработала. Здесь вот, что я хочу выделить в данной матрице, Dream Matrix, да. То, что она работает уже около 4 месяцев и движение не прекращается. Там постоянно идет движение э, в чатах, э, вообще движение по структуре. И они не собираются останавливаться. Это круто, это круто. Вход от 600 рублей всего лишь, всего лишь тоже интересно. Почему? Потому что такой минимальный вход. Я вам напомню, я принимал когда-то участие, у меня было видео... Э, на YouTube-канале я своем э, публиковал о том, о проекте матричном, который я принимал участие, Express Game. Я там с 30 долларов заработал около 1000 долларов с одного аккаунта. Причем тогда на полном пассиве я не поверил в данную матрицу. И, соответственно, э, только прокупил пару аккаунтов на 30 долларов, и из них я неплохо заработал. Э, вот хочу рассказать вам, почему именно вот Dream Matrix, да, мне напомнила матрицу э, Express Game. Она работала полтора месяца, и там был очень сильный движ, но потом все остановилось. Э, Из-за чего? Из-за того, что там нужно, э, расширялась юбка, и очень многое количество столов нужно было закрывать. Здесь э, вообще э, очень мало столов, особенно э, я вот покажу в дальнейшем и расскажу, да, в этом видео что очень быстро закрываются данные матрицы, потому что здесь меньшее количество столов. И меньшее количество нужно мест для того, чтобы закрыть вас. Да? Закрыть. Также есть из плюсов данной матрицы, то, что в данной матрице можно зарабатывать на пассиве, как и активе. Да? Но я вас сразу предупреждаю, что люди, которые не умеют ждать и не умеют приглашать, Никогда не захотите в подобные проекты. Вот и я советую, если вы не умеете подождать, да, или не умеете хотя бы пригласить там пару человек активных, таких же, как и вы, не заходите в данную матрицу, я не рекомендую вам в нее заходить. Вот и все. Здесь нужна работа, это плюс, и ожидание, то есть ждать, ждать и ждать. Она работает, я же говорю, около 4 месяцев, и люди, вот которые заходили, даже на полном пассиве, там заработали денег. И есть миллионеры, которые получились своей активной работой, вышли на такие чеки, как миллион рублей, вложив всего лишь 600 рублей. Итак, давайте сейчас рассмотрим кратенько маркетинг. Я покажу вам маркетинг данной матрицы. Там всего лишь 4 стола, таких как 4 базовых тарифа. Ну, не стола, а 4 тарифа. Да? И уже позже, после того, как вы ознакомитесь с... Презентация данного проекта и его маркетингом. Мы, я покажу, как пройти регистрацию в данном проекте, пополнить счет и активировать столы в данном проекте. Итак, все, друзья, приятного просмотра, давайте вернемся чуть-чуть позже. Все, поехали. Маркетинг тарифа Dream. Данный тариф состоит из 15 столов. И сейчас мы разберем каждый из них детально. М1. Стоимость активации 600 рублей. Данный стол накопительный. При закрытии двух мест под вами 1200 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола. М2. М2. Стоимость активации 1200 рублей. Этот стол также накопительный. При закрытии двух мест под вами 2400 рублей идут на автоматическую покупку следующего стола. М3. М3. Стоимость активации 2400 рублей. При закрытии первого места вы получаете на баланс для вывода 600 рублей. И один клон улетает в М1. Второе место – накопительное. При его закрытии 3600 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М4. М4. Стоимость активации 3600 рублей. Данный стол – накопительный. При закрытии двух мест под вами 7200 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М5. М5. Стоимость активации 7200 рублей. При закрытии первого места вы получаете на баланс для вывода 3600 рублей. И один клон улетает в М1. Второе место ⁇ накопительное. При его закрытии 10200 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М6. М6. Стоимость активации 10 200 рублей. При закрытии первого места 600 рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. И один клон стоимостью 600 рублей улетает в М1. Второе место ⁇ накопительное. При его закрытии 19 200 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М7. М7. Стоимость активации 19 200 рублей. При закрытии первого места вы получаете на баланс для вывода 7 200 рублей и двух клонов. Один клон, стоимостью 600 рублей, улетает в М1. Второй клон, стоимостью 2400 рублей, улетает в М3. При закрытии второго места, 1000 рублей, идет на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. 27 200 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола, М8. М8. Стоимость активации 27 200 рублей. При закрытии первого места, вылетают два клона, один клон, стоимостью 600 рублей, улетает в М1, второй, стоимостью 2400 рублей, улетает в М3. При закрытии второго места 1600 рублей идет на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. 49 800 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М9. М9. Стоимость активации 49 800 рублей. При закрытии первого места вы получаете на баланс для вывода 19 200 рублей. А также вылетают три клона. Клон стоимостью 600 рублей улетает вам М1. Клон стоимостью 2400 рублей, улетает в М3. Клон стоимостью 7200 рублей, улетает в М5. При закрытии второго места, 3000 рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. 67200 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М10. М10. Стоимость активации 67200 рублей. При закрытии первого места вылетают три клона. Клон стоимостью 600 рублей, улетает в М1 клон стоимостью 2400 рублей, в М3 клон стоимостью 7200 рублей, улетает в М5. При закрытии второго места, 4400 рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. 119 800 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М11. М11. Стоимость активации 119 800 рублей.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 Клон, стоимостью 19 200 рублей, улетает в М7. При закрытии второго места, 2200 рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. 158 000 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола, М12. М12. Стоимость активации, 158 000 рублей. При закрытии первого места вылетают 4 клона. Клон стоимостью 600 рублей, улетает в М1, клон стоимостью 2400 рублей, в М3, клон стоимостью 7200 рублей, улетает в М5, клон стоимостью 19200 рублей, улетает в М7. При закрытии второго места, 14400 рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. 272 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М13. М13, стоимость активации 272 200 рублей. При закрытии первого места вы получаете на баланс для вывода 120 000 рублей. И три клона. Клон, стоимостью 600 рублей, улетает в М1. Клон, стоимостью 7 200 рублей. В М5, клон, стоимостью 19 200 рублей, улетает в М7.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 Клон стоимостью 19 200 рублей улетает в М7. При закрытии второго места 20 000 рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. 716 600 рублей идут на автоматическую активацию следующего стола М15. М-15. Стоимость активации 716 600 рублей. При закрытии первого места вы получаете на баланс для вывода 300 000 рублей. 77 400 рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. Также вылетают 4 клона. Два клона стоимостью 49 800 рублей улетают в М-9, Два клона стоимостью 119 800 рублей улетают в М-11. При закрытии второго места вы получаете на баланс для вывода 516 800 рублей. 80 тысяч рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. Также вылетает один клон стоимостью 119 800 рублей в М11. При закрытии третьего места вы получаете на баланс для вывода 516 800 рублей. 80 тысяч рублей идут на выплату реферального вознаграждения вашему наставнику. Также вылетает один клон стоимостью тысяч 800 рублей в М11. При прохождении тарифа Dream вы получаете следующие выплаты с одного места. М3 600 рублей, М5 3600 рублей, М7 7200 рублей, М11 50 тысяч рублей, М13 120 тысяч рублей, М15 1 тысячи 600 рублей. При закрытии всех 15 столов тарифа Dream ваш доход составит 1 534 200 рублей, а ваш наставник получает 299 000 рублей. А самое главное, у вас есть клон, идущий следом за вами, который также получит 1 534 200 рублей. Уникальная расстановка клонов и бинарная матрица позволяют закрывать столы максимально быстро. Всем быстрого прохождения столов и огромных чеков. Итак, друзья, вы просмотрели маркетинг данного проекта. Если будут вопросы, я оставлю ссылочку в описании под видео, в мой чат и мою личку в телеграм. Пишите, если остались у вас какие-то вопросы. Я всем помогаю и расскажу и покажу как это все происходит. Так давайте перейдем к регистрации пополнению кабинета своего личного и прокупке столов. Итак копируем ссылочку в описании под видео она будет и также вот э, на мой чат будет ссылочка и там также есть информация по данному проекту и будет публиковаться вся информация продолжение по данному проекту. Переходим э, вот так вот выглядит сайт проектом переходим ниже обязательно проверяем чтобы наставник был то есть это я вот канал акула бизнеса называется мне здесь смотрите указываем имя здесь указываем логин но ну, можете придумать любой там логин свой фамилию указать и так далее например один поставим указывайте email gmail указывайте пароль ваш Запишите его, запомните. И я... Ну, это у меня тестовый аккаунт. Я здесь буду простой указывать э, аккаунт. Э, смотрите, также обязательно указывайте свой фин-пароль. Финансовый пароль. Э, вот так вот он выглядит. Э, можете поменять там свой, придумать. Но не забывайте его. Почему? Потому что это важно. Он нужен для вывода средств, для пополнения, для прокупки столов. Его нужно всегда вводить, вот этот фин-код. Не email, не пароль. Вот так. Да? Не пароль, который вы при регистрации, а именно финансовый пароль вы должны вводить. Нажимаем «Получить код» и автоматически мы переходим э, в Telegram бота. У меня веб-версия, вы можете там, если на компьютере и на телефоне, переходить непосредственно э, в само приложение и запускать данного бота. Еще этот, э, кстати, этот бот будет вас информировать по проекту э, поступление средств, э, расходы. Э, какие партнеры к вам присоединяются, кто ваш вышестоящий наставник, все контакты, техподдержка. Все в данном боте есть. Сейчас он прогрузится, и мы скопируем данные Здесь Вот мы скопируем код, и нужно будет его вставить вот сюда, в этот раздел. Сейчас бот прогружается. У некоторых, смотрите, нужно нажимать кнопочку старт. Где-то оно не просит нажимать кнопочку старт. По-разному, смотря как, я так понимаю, это зависит от самого приложения. Сейчас оно прогрузится, и данный э, бот нам выдаст э, пароль, код, который мы должны указать. Вот мы его копируем, вот этот код, и э, вносим его вот в этот раздел. Все. И нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Все, проходим регистрацию, и сейчас, сейчас, э, сейчас в, данном, в данном боте пройдет э, информация о том, что вы зарегистрировались, кто ваш наставник, там будут мои контакты а, что-то неправильно, да, только пробелы, уберем, убираем, нажимаем зарегистрироваться, все, пошла регистрация, да, видите, обратите внимание, что здесь надо указывать без, только латинские буквы, без цифр, все, пришло в бота, пришел в бота уведомление, сейчас перейдем, смотрите, в бот пришло уведомление, что вы зарегистрировались. Вот ваш наставник это я. Вот переходите и пишите мне в личку СЕРТ 19.090. Пожалуйста. Наставник. Здесь также будет техподдержка и кабинет. Все, по боту все понятно. Закрываем, переходим в сам кабинет. Вот так вот выглядит личный кабинет. Можете в настройках э, поменять, где тут настройки. Вот настройки кабинета можете поменять аватарку. Данные любые можете поменять э, в разделе настройки. Как пополнить средства? Смотрите, давайте быстренько нажимаем кнопочку э, раздел пополнение счета. Здесь в этом разделе представлены э, много вариантов э, пополнения. Нажимаете, например, на 600 600 рублей вы хотите пополниться. И э, смотрите, можно Payer, можно Perfect Money. Ну, можно FreeCase, если у вас там э, есть криптовалюта. Или э, с карты Visa MasterCard. Нажимаем, например, FreeCase и нажимаем кнопочку пополнить. Сейчас нас система перекинет на пополняшку. И вы с помощью э, различных электронных платежей, криптовалюты, э, карты банка, вы можете пополнить э, кабинет, э, ну, данный кабинет. Сейчас прогрузится сайт. Сегодня воскресенье, интернет очень слабенький. Смотрите, указывайте, например, вы хотите с MasterCard 600 рублей. Указываете здесь еще свою почту и нажимаете оплатить. Все, потом я не буду показывать, потому что это тестовый кабинет. Нажимаете оплатить и вас система перекидывает на фрикасса, да? перекидывает на подтверждение. И вы подтверждаете с помощью своей карты, какого банка у вас есть, какой там MasterCard у вас привязан. Все, здесь ничего сложного нету, буквально пару секунд и приходят средства, вот они здесь отображаются у вас, вот видите, где здесь баланс, 0 рублей. Также вывод, смотрите, вывод средств идет также на различные платежные системы, для вывода средств, смотрите, важно, да, заполните данные, для того, чтобы, еще раз обращаю внимание, для того, чтобы выводить средства, нужно заполнить данные какие данные именно заполнять. Если вы хотите выводить на Perfect Money, указывайте Perfect Money кошелек. Вот, и установить Perfect Money. Если вы, у вас есть криптовалюта, USDT-TRC20, указывайте кошелечек и также установить. Кошелечек Pair также установить. Вывод на Pair, криптовалюта или на Perfect Money. Все, в принципе, и все. Тут по выводу все понятно. Дальше указываете, вот здесь в разделе э, вывод, указываете сумму, на которую вы хотите вывести средства после вот того, как вы заполните кабинет. И выводите средства. Э, что по рефералам? Здесь также, смотрите, вы можете приглашать. Э, здесь ваша структура будет. И те люди, люди которые вы, вы пригласили, здесь будет отображаться. Вся информация по ним и так далее. Где их можно найти, связаться и так далее. Это, кстати, могут даже не ваши люди быть, а переливы о которых я сейчас расскажу, даже не тех людей, которые вы пригласили, а, например, я пригласил и переливом к вам пришли мои клоны, да, мои люди. Здесь, смотрите, можно также осуществить внутренний перевод в разделе «Внутренний перевод». Если у вас есть партнеры или вы мне можете написать, я вам помогу, и указывайте логин получателя, сумму и финансовый вот этот пароль, который мы говорили. И вы можете переводить средства с другому партнеру в системе, не выводя их на Perfect и так далее. Что здесь еще предусмотрено? Здесь ну, личный кабинет понятно, промо-материалы можете брать и все истории, операции. Ну, в принципе, все понятно, я не буду по кабинету проходить, здесь все разберетесь сами. Давайте перейдем к самым интересному, это площадки. Площадки вот так вот выглядят на те, которые мы будем прокупать. В маркетинге вы их видели. Смотрите, первая площадка называется Dream, вторая Flash, Rocket и Миллион. То есть всего 4 площадки. Четыре площадки, которые приведут вас от 600 рублей до полутора миллиона. Давайте рассмотрим уже на моем личном кабинете. Я сейчас зайду и покажу результаты мои за день. Я вчера прошел регистрацию. И, кстати, у меня уже есть... Клон, да, есть клон, который э, попал мне переливом. Да, я приглашал уже партнеров, но э, от вышестоящего уже пришел клон. Давайте перейдем в мой личный кабинет. Вот так вот он выглядит. Переходим в раздел площадки. Вот э, у вас будет, смотрите, да, еще обратим внимание, после того, как вы пополнили счет, э, вы переходите на площадку, например, Dream, если вы начинаете с 600 рублей. И надо активировать эту площадку. Здесь, смотрите, обратите внимание, всего 15 мест. Да? 15 мест занимают, ну, это не сотни, не 200, там, тысячи мест, которые нужно, да, чтобы под вами заняли. То есть здесь матрицы коротенькие, и это очень важно для того, чтобы быстро закрыть и выйти в прибыль. Здесь нажимаете «Активировать стол за 600 рублей. Все. Подтверждаете финансовым паролем и активируется у вас стол за 600 рублей. Если вы, соответственно, хотите, как я, я зашел на 600 рублей, на первый стол, вот этот, на Dream, и я зашел еще на Flash. То есть на Flash я зашел, на второй тариф. Здесь активация уже стоит 5000 рублей, но уже смотрите сколько. Тут всего лишь 3 стола. 3 три стола, всего 3 места надо закрыть. Не стола, извините. 3 места нужно закрыть. То есть с каждым разом все меньше и меньше людей нужно для того, чтобы закрыть ваш, ваши столы и вы получили прибыль по маркетингу, который я показывал. Итак, давайте перейдем в мой кабинет. Я, вот чтобы вы понимали, покажу. Я активировался, вот вчера по флешу по флэшу активировался на 5000 рублей. И уже здесь у меня нету кнопочки, видите, то есть активация у меня прошла вот 5000 рублей. Пока еще у меня нету. Активации я только начал вот сегодня записываю видео, начал приглашать людей и также э, эти, эти столы буду закрывать, видите. Здесь тоже три стола всего лишь. То есть э, вот обратите внимание, да, во флэше три стола, то есть три, э, три ячейки надо заполнить. В дриме, да, в дриме, в дриме надо 15-15, то есть для того, чтобы закрыть этот стол и перейти вот во второй стол э, во флэш нужно закрыться, чтобы закрылись вот эти все ячейки. То есть у меня закрыты уже, смотрите, со вчера я зашел, пригласил одного партнера, и один партнер упал уже мне переливом. Упал переливом от человека, который, ну, я не знаю, откуда он упал. Пожалуйста. Вот о чем я говорил, что за сутки уже пришел перелив от моего вышестоящего партнера. Что не может не радовать. Понимаете? То есть система работает, все четко. Давайте еще перейдем дальше, посмотрим по площадкам в дальнейшем по rocket смотрите по rocket я еще не не про я хочу закрыть эти две площадочки и перейти автоматически э, уже на э, rocket уже э, с прибыли да так сказать активировать стол вот видите у меня он не активирован активирует стол за 20 тысяч рублей здесь обратите внимание тоже всего лишь три ячейки три ячейки которые нужно закрыть и самое интересное самое жирное это четвертый тариф это тариф миллион здесь также смотрите активация данного тарифа стоит 120 тысяч рублей и здесь 4 ячейки надо закрыть под вами до да, чтобы получить э, те средства на которые по маркетингу вам положены. ну в принципе и все да еще хочу пару слов сказать по поводу этой матрицы смотрите э, здесь есть присутствуют переливы пассив но на них я бы не рассчитывал э, Почему? Потому что ну, несложно пригласить хотя бы двух человек активных, таких же, как и вы. Да? То есть вы можете пригласить вот один-два человека активных, и они вам помогут строить структуру дальнейшую. А сидеть, ждать, ну, как бы, вот они даже пишут предупреждение в данной матрице о том, что в любом случае надеяться на то, что там вас вытолкают на высокие уровни, не стоит. Большая просьба с вопросами по пассиву техподдержку не писать. То есть, если вы зашли, например, да, и начинаете через день, как во многих матрицах бывает, задавать вопросы, а где мои столы, а почему они не закрываются и так далее, эти вопросы будут игнорироваться. Обращаю ваше внимание на то, что пассив, да, есть, но Присутствует активная работа, и э, не состоит труда вам пригласить 2-3 человека э, активных найти, да, или своих друзей, партнеров. И так же само они пригласят э, пару человек, и у вас вообще там закроется за 2-3 недели э, все ваши там матрицы, которые вы зашли. Ну вот все столы, которые, все площадки, которые вы зашли. В принципе, и Все. Э, я буду в дальнейшем делать обзоры на данный проект, покажу вывод обязательно. Я пока сейчас, сейчас не хочу выводить средства, я буду прокупать дальнейшие, дальнейшие площадочки. Следующая у меня цель это Rocket и, соответственно, миллион. То есть, и потом, когда я уже сделаю первые выводы, я обязательно поделюсь с, ну, с данными выводами. В описании под видео будет чат, и в этом чате я буду делиться данными результатами по данной матрице. В принципе и все ребят. если есть вопросы задавайте по матрице заходите тестируйте заходите на э, минималку на всего лишь 600 рублей это вообще 7 или 8 долларов всего ну то есть это вообще не стоит даже разговоров и приглашайте приглашайте людей э, плюс э, я же говорю приятным бонусом будут переливы которые будут также закрывать ваши столы последующие все ребят всего доброго и удачи вам на пути к Работа не сделает тебя богатым. Богатыми становятся в свободное от работы время. Это слова очень успешного человека. Проект Dream Matrix это инновационный рекламно-матричный сервис с бинарным маркетингом, в котором можно обрести финансовую свободу. Бинарный маркетинг – самый быстрый и легкий путь выйти на доход, который полюбился многим. Уникальное распределение клонов – важное конкурентное преимущество. Все клоны распределены по своим местам и выполняют важную роль, приближая к получению дохода. Развитие в проекте не отнимает много ресурсов. В свободное от работы время вы будете стремительно приближаться к богатству, используя все возможности Dream Matrix. Проект Dream Matrix это всего лишь ступень, на которую вам следует подняться и начать путь неизбежного роста и развития. Помните, вы рождены для того, чтобы быть богатыми, успешными и счастливыми. Для успеха не всегда нужны огромные вложения. Часто маленькие деньги рождают большие. Воплощайте мечты в реальность.